Как ты до сих пор не слышал, что инжиков апнули? Серьезно? Ну, пойдем я тебе сейчас в деталях расскажу и покажу. Тогда, ну что ж, всем добра, ура игра, приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с миром космических инженеров. Ну и как то наверное, уже успел догадаться, судя по названию этого видеоролика, речь сегодня пройдет у нас совершенно о новом дополнении под названием Warfare 2 Broadside. Ну и, конечно же, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, прожми, пожалуйста, свой царский, мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну и взамен, конечно же, буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Космические Инженеры и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Сразу же давай разделим совершенно новый контент на две части. Справа у нас будут все те предметы, которые будут будут добавлены по умолчанию в игру и введены в нее. А слева у нас находятся все те предметы, оружие и блоки, которые будут входить в платное DLC Warfare 2 Broadside. Ну и давай начнем, конечно же, сначала мы с из бесплатного, то, что у нас будет входить по дефолту. Ну, судя по названию Warfare 2, да, в игру будет добавлено достаточно немало нового оружия и будет немножко перебалансирована и переработана а, боевая система. Если ты хочешь в деталях с этим ознакомиться, у меня уже на канале был более подробный видос на эту тему, переходи, пожалуйста, в плейлист, все там есть и даже больше. Да, в стандартную версию игры будут добавлены вот такие вот а, пушки. Это артиллерийская турель, большая, да, на большую сеточку, также будут добавлены... Добавлены для нее совершенно новые снаряды Они называются артиллерийские снаряды И вот таким вот образом они будут а, Выглядеть. Да, достаточно внушительно Все это дело смотрится по сравнению с теми Пушечками, которые у нас были а, До этого. Далее переходим К следующей турели. Она называется турель Штурмовой пушки. Если честно, мне кажется По боевой мощи по своей Они не будут практически ничем различаться а, Не знаю, разве что какой-нибудь Может быть динамикой или же Стоимостью ресурсов, да, используемую а, На них. Здесь, смотрите, у нас Гораздо больше ресурсов А здесь у нас немножко поменьше нужно ресурсов Скорее всего это связано с тем, что эта штука Будет более бронированная, чем вот это. Ну, для вот этой вот а, турели штурмовой пушки у нас будут использоваться определенные а, снаряды. Я так понимаю, вот такие вот снаряды для штурмовой пушки. Они немножечко поменьше. А если они немножко поменьше в размере, значит и убойная сила у нее будет чуточку ниже, чем вот у этого мастодонта. Данная пушка будет ставиться как на большую сетку. Ну и также у нее будет маленький вариант. Это вот такая вот турель штурмовой а, пушечки. Она будет ставиться исключительно на маленькую сетку. И любой твой маленький корабль можно будет снабдить вот таким вот оружием. Ну и переходим к следующей сразу же пушечке. Это у нас турель автопушки. Она называется, тоже ставится исключительно только лишь на маленькую сетку. Больших таких вариаций у нас э, нет. Ну и для этих турелей будут следующие боеприпасы. Это вот магазин автопушки, а для той уменьшенной, я так понимаю, пушечки будут, присп... будут предназначены тоже же самое, вот такие вот снаряды для штурмовой пушечки. Ну а перед тем, как перейти к следующим пушкам, давай я тебе расскажу про еще один очень интересный блок, который также будет добавлен по умолчанию. Он называется контроллер пользовательской э, турели. Все турели, да, все совершенно новое вооружение можно будет привязать вот к этому пульту, так называемому, для управления этими турелями. Давай посмотрим, какой же у него э, функционал. Данный пульт будет позволять тебе контролировать ту или иную турель и выстраивать для нее об определенные режимы для атаки. Например, через этот терминал можно будет назначить какие-то курсовые роторы, да, с помощью которых можно будет потом производить, как говорится, управление той или иной структуры с роторами, да, на которых будут стоять ваши а, различные пушечки. Также можно привязать камеру, а, можно указать коэффициент курсовой скорости, угловые всякие отклонения, можно выбрать доступное вооружение, которое у нас будет на нашей сетке, а, именно где находится вот этот вот блок. Ну и также можно будет а, включить захват цели. И вот они новые функции, которые были доступны только лишь в дополнение Warfare 2 Можно будет указать стандартное поведение данный, да, да, данному выбранному оружию Можно будет а, приказать, чтобы у нас оружие атаковало оружие Можно будет указать, чтобы оно атаковало двигатели Или же какую-то силовую тяговую подсистему В общем, это достаточно функциональный блок для тех, кто хочет капитально управлять всеми своими турелями на своем корабле Он также будет добавлен по умолчанию в дополнение Warfare 2 Broadside ну и переходим к следующему. Вот это поистине просто эпическое оружие. До этого момента не было ничего подобного в космических инженерах, разве что только лишь в модах. Ну и теперь вуаля, друзья, спешу представить вам многоуважаемый рельсотрон, который будет просто-напросто пробивать твоего врага насквозь. Но для того, чтобы выстрелить из этой пушечки, на твоем корабле должна стоять не нехилая такая система энергоснабжения, энерго да, который будет позволять выстрелить тебе этому рельсатрону. Он очень много жрет энергии, поэтому запасайся батареями. Стрелять такая пушка будет исключительно уникальными снарядами. И вот они, пожалуйста. Снаряд называется крупный снаряд для э, рельсатрона. Вот для этого и у данного рельсотрона также будет его уменьшенная копия. Вот таким вот образом она будет выглядеть, которая ставится только лишь на маленькую сеточку. Вообще модельки мне нравятся, как выполнено. Да, ты посмотри на этот футуристичный, необычный дизайн. Да, все проработано, все домельчает деталек, да, прорисовано. Я вообще сначала подумал, что это какая-то свечка, да, праздничная, а это оказалось снаряд для трона Так, ну а мы переходим к следующему вооружению, которое также будет добавлено. Далее у нас на очереди вот такая вот автопушка, которая ставится исключительно на небольшую сеточку, точнее на малую сетку. А, очень примечательно она тем, что ее можно будет стакать со всех сторон, потому что она всего лишь один на один блок в высоту и в ширину, и можно будет сколько угодно их вокруг друг дружки наставить, да, создать какую-то свою Структуру с пушками Следующая пушка у нас называется штурмовая пушка Таким же образом ее можно будет на маленькой Сеточке спокойненько стакать Сколько угодно, да, короче говоря Сколько, насколько тебе ресурсов будет э, Позволять. Дальше мы переходим Вот к такой вот пушечке, она называется Артиллерия. Ну, по своим характеристикам Я так понимаю, эта пушка ничем не будет Уступать вот той вот двойной Да, которая у нас статичная и которая У нас автоматическая, да Вот это вот то же самое, я так понимаю Да, тот же самый калибр, тот же самый ствол. Именно на большую структуру она у нас а, ставится. Далее переходим еще к такой небольшой дополнительной детальке, как смещенное пассажирское а, кресло. У нас имеется обычное кресло пассажира, до да, которое ставится именно вот посередине маленького блока. С преимущество смещенного кресла в том, что оно ставится именно на краешек вот этого вот одного блока. Это говорит о том, что можно будет таких кресел вплотную наставить гораздо а, больше, нежели вот а, таких. И это хорошо тем, что вы просто просто сэкономите внутреннее помещение вашего какого-нибудь десантного судна или же корабля. Ну что ж, а на этом с бесплатными дополнительными блоками и оружием мы заканчиваем. В платное дополнение добавят нам вот такие вот наклонные окна мостика. Да, я думаю, заядлым да, и проектировщикам своих кораблей вот эти наклонные окна очень будут даже а, кстати. И можно будет сделать что-то невероятно новое с помощью этих уникальных а, блоков. Переходим дальше. Вот самый топовый блок, который мне нравится в этом дополнении, это вот, друзья, он перед вами. Он называется световая а, панель. Это вот такие вот пластины которые будут крепиться к любому практически блоку, и их можно будет настраивать. И можно будет очень интересным образом обустроить внутренний интерьер своего корабля, осветив темные коридоры. Это у нас стандартные ракетницы, но только с немножко с другим э, видом. По своим боевым характеристикам они будут ничем не уступать тем ракетницам, которые у нас уже имеются. Единственное, это, конечно же, внешний уникальный вид. Ну, заметьте, еще один нюанс, что будет добавлено у нас в платном DLC, это вот этот тут вот уникальный э, камуфляж, да, который тоже разблокируется после того, когда мы активируем платное дополнение. Он называется Woodland Camo Armor, ну или просто же военный камуфляж. Мы переходим к следующему оружию. Как, наверное, уже знаешь, что у нас есть пулемет Гатлинга, так вот это вот немножечко его другая версия. Она называется военный пулемет э, Гатлинга. И выглядит он вот таким вот образом. Да, естественно, когда он стреляет, он крутится, анимация присутствует. Каких-то преимуществ между обычной турелью Гатлинга он не имеет абсолютно. И также будет включен в платное DLC Warfare 2 Broadside. Ну что ж, с оружием все мы закончили переходим дальше к следующим интересным а, блокам и следующий на очереди у нас малый военный а, реактор это у нас значит аналог уранового реактора или же уранового ядерного реактора как хотите так и называйте ставится он значит на большую сетку пожалуйста вот его версия ну и также существует его уменьшенная копия для маленькой сеточки и выглядит она вот таким вот образом а, что хочется интересного отметить то что достаточно всем уже давно приелись те модельки реакторов стандарт да В стандартной версии Вот эти же мне нравятся гораздо больше Я с удовольствием буду использовать их В своих каких-то построечках Ведь на самом деле они достаточно круто Выглядят и футуристично, мне если честно Нравится, переходим также тоже К реактору, но только к увеличенной Версии, то есть это большой реактор На большую сетку, размер Его 3 на 3 блока Ну и также у меня существует его маленькая Версия, которая ставится на малую Сетку, это большой военный реактор Только на малую сетку, если честно вот этот большой военный реактор и вот этот тут вот маленький Выглядит прям практически идентично. Просто этот немножко растянут в размерах, а этот уменьшен. Ну или наоборот. Вот такие у нас реакторы будут добавлены. Ну что ж, переходим дальше. Продолжаем обозревать новые блоки в дополнение Warfare 2 Broadside. Также у нас будет введена вот такая вот военная батарея. Да, если честно, тоже круто очень смотрится. Стандартный вид батареи также тоже давно приелся. Этот вариант батареи мне тоже очень нравится. Также по своим характеристикам ничем не будет уступать обычно батареечки уменьшенной вариации такой военной батареи у нас к сожалению нет ну что же мы переходим дальше дальше переходим вот к такому вот интересному новому прожектору это у нас необычный прожектор это прожектор динамический основным функционалом которого будет отслеживание тех или иных движущихся целей то есть если есть на борту такой у тебя прожектор то ты всегда будешь понимать куда следует обратить твое внимание потому что этот прожектор будет сразу же фиксировать и фокусироваться на цели которая будет находиться рядом с с тобой. У этого прожектора есть его уменьшенная версия, которая ставится на маленькую сеточку. Она выглядит вот таким вот образом. Да, если честно, они мне нравятся. Да, классно очень сделано, анимация просто обалденная. Респектос и уважуха разработчиков, что продолжают делать качественный контент для своей игры, которые продаются буквально за копейки. Ну а мы переходим к следующим интересным блокам, которые называются теплоотводы. Главной фишкой которого будет являться то, что он будет полностью реагировать на электропитание твоего корабля. И когда у тебя питание на корабле недостаточное или же находится на минимальном уровне, створки вот этого вот теплоотвода будут открываться, высвобождая определенный свет, сигнализируя тебе о том, что тебе бы надо бы подзарядить твой кораблик для того, чтобы выстрелить. Очень Хорошо, мне кажется, будет заходить для тех, кто Будет пользоваться вот такими большими Рельсотронами, для которых нужно Очень много энергии, для того, чтобы Произвести свой э, выстрел Например, видите, вот такие вот теплоотводы Они у вас открыты, и понимаете, что Стрелять пока что еще нельзя, надо бы Зарядиться, и начинаете качегарить Свои генераторы, свои, не знаю, вот эти Вот ядерные реакторы, да, по максимуму Для того, чтобы у вас створочки Быстрее захлопнулись, и вы были готовы К совершенно новому выстрелу, интересно, на самом деле Механика, с удовольствием сам ее хочу ну и вот его уменьшенная копия для маленькой сеточки, тоже Вот таким вот образом он э, выглядит, да, интересные новые блоки у нас в совершенно новом дополнении Warfare э, 2. Ну что ж, а мы переходим к следующим интересным блокам, да, также у нас добавили несколько раздвижных вот таких вот э, дверок, да, из этой дверки можно сделать легко какой-нибудь, не знаю, герметичный отдел, так сказать, да, очень удобно она, смотри, сделана и расположена, и открывается тоже... Кстати говоря, с совершенно новым э, звуком. Да, это первый вариант дверки. И второй вариант, он вот здесь, он отличается тем, что он у нас э, в половину э, блока идет. Да, если у вас где-то есть половин, половинчатые стенки, да, из половинчатых блоков, то как раз-таки вот этот вариант вам и подойдет. Вообще можно использовать их по-разному в разных элементах твоего корабля. А как использовать, ты уж там сам решай. Ну а мы переходим к следующему новому блоку. Он называется штурвал. И выглядит он вот таким вот э, образом. Этот штурвал можно будет найти в разделе Кокпит для твоего корабля. С помощью него можно будет управлять твоим боевым каким-то кораблем. Со стороны это будет выглядеть примерно вот а, так. На самом деле смотрится, как будто ты стоишь за каким-то диджейским пультом, да, и раскачиваешь толпу своими любимыми треками, да. Ну классно на самом деле смотрится, да, и можно будет тоже ему найти применение в твоем каком-то новом совершенно боевом корабле. Вообще, наличие этих новых блоков подталкивает меня к тому, чтобы творить дальше, производить совершенно новые боевые э, корабли. Ну что ж, а мы поехали Дальше не обошлось, конечно же, и без двигателей Двигатели тоже нам добавят Как ты, наверное, уже успел догадаться Это ионник большого размера Большой ионный военный ускоритель Да, выглядеть он будет вот таким вот способом И я тебе так скажу, что выглядит он достаточно эффектно Помимо того, что у нас есть в дефолтном, да, варианте Да, он мне, естественно, нравится гораздо лучше больше и также его уменьшенная копия на маленькую сеточку тоже большой военный ускоритель только на маленькую сеточку пожалуйста тоже перед твоими э, глазами далее переходим к следующему это тоже у нас ионик только немножечко поменьше это у нас идет на большую сеточку вариант да вот таким вот образом он выглядит ну и также есть его уменьшенная копия для маленькой э, сетки да эти все двигатели они достаточно интересно выглядят и добавят тоже уникального дизайна к твоим новым кораблям также нам добавят вот такой вот сиденье. Я сначала подумал, что это на двух человек, но нет, друзья. На этом сидении можно будет сидеть только одному человеку. То есть пассажирское сидение для Одного. Вот таким вот образом будет выглядеть наш персонаж, когда мы будем сидеть на таком э, сиденье. Ну что ж, а мы переходим дальше к финальным блокам нашего сегодняшнего обзора. Это вот такие вот интересные ангарные э, двери. Да, наконец-таки нам добавили новые ангарные двери, потому что старые тоже давным-давно уже заржавели и устарели. Первый вариант это стандартная дверь без, как говорится, а, ничего, но она сильно отличается от той, которая у нас уже имеется на данный а, момент И выглядит она более-менее как-то, ну, получше, что ли, я не знаю Дальше у нас то же самое, но только с окошечком вот там вот посередине Вся анимация на них, естественно, есть Вот я тебя сейчас продемонстрирую, да Да, вот у нас в крайней самой ее стадии раскрытия существует еще вот такое окошечко Через которое можно будет смотреть, что у нас там находится а, за дверью Ну и третий вариант двери у нас, а это у нас военная дверь ангара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 2, так она называется И она немножко отличается визуально От вот этих вот вариантов Вообще они все практически отличаются визуально Друг от дружки Поэтому разработчикам еще раз респектос и уважуха За то, что добавляют совершенно новые Крутые а, блоки Все эти блоки, которые я тебе сейчас показал Относятся к платному дополнению К платному DLC а, по космическим инженерам Также помимо того, что я тебе сегодня рассказал Существует еще огромное количество фиксов Огромное количество доработок Огромное количество корректировок. Если тебе будут интересны все подробности, то, пожалуйста, напиши мне в комментариях, я тебе скину ссылочку, почитаешь все, посмотришь в деталях. Ну, а сегодня я тебе постарался максимально подробно рассказать про все те новые блоки, которые будут введены в новом дополнении Warfare 2 Broadside. Кстати говоря, дополнение уже вышло, можешь смело возвращаться в инженеры и поюзать все это новое э, добро. Как говорят сами разработчики, что это дополнение у них вышло гораздо больше, чем все те, что они выпускали до этого. Именно по э, размерам и по масштабом, потому что действительно было уделено огромное внимание фиксам различных багов, корректировкам и э, прочим. Ну, лично для меня опыт следующий. После того, как я прогрузил это дополнение, я обнаружил у себя несколько багов касательно э, графония. Некоторые текстурки у меня поплыли на старых моих загруженных э, картах. Если у тебя такая же проблема, то смело пиши мне об этом в комментариях. Будем делиться. Надеюсь, разработчики нас увидят и услышат, и пофиксят все эти проблемы и позволят нам наслаждаться и дальше нашими инженерами в полной красе. А что ты, дорогой зритель, думаешь по поводу совершенно нового обновления Warfare 2 Broadside? Напиши, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Мы с тобой все это дело, конечно же, непременно обсудим. Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность, отвечать на совершенно все комментарии, которые ты ему напишешь. Ну, а ты продолжай дальше играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение конечно же следует...